Сейчас беру очень модные молодые старики. Мы должны знать факторы, которые разрушают гель. Какие они? Алкоголь, никотин, сахар, радиация, стресс, тут еще жир, белок, отсутствие значения. Одно из самых важных. Постоянное переутомление. Я не и вы, мне все равно не ответите. Когда вы утром открываете глаза, Открываете ли вы их со страхом или с думами, что опять один день, опять надо идти заниматься гимнастикой, опять надо что-то делать. Постоянное переутомнение нежелания. Вы знаете, что это конфликт между подсознанием и разумом. Мы нашим разумом даем неправильное значение подсознания. Подсознание, как у ребенка, должно работать. Почему Бог говорит, станьте детьми? Потому что подсознание чистое, оно радуется, оно берет все на 100%. В нашей жизни нам необходим баланс, и умеренность во всем. Я очень против, когда люди говорят и хвалят марафоны, эти, которые там штангу понимают и всякие эти бицепсы мышцы. Давайте вдумайтесь, правильно ли мы думаем. Вы бежите в течение двух часов со всей этой группой. Ваше тело не предназначено для такой работы, вы не созданы, чтобы так перенапрягаться. Первый победитель марафонского бега вскоре умер. Он победил, но он умер. Кажется, что марафон довольно духовное занятие, ты должен быть сильным духом. Или же поднимающиеся штанги, но я вообще это не понимаю, 200 килограмм. Для чего это нужно? Кому это нужно? И вы должны делать то, что вам не под силу. Если вам в жизни что-то не под силу, признайте это и уйдите. Для этого нужна максимальная концентрация и молитва, помощь всех сил Бога. Напрягающие упражнения такого рода просто опасны. В то же время, вторая крайность, совсем ничего не делать. Это вторая крайница. Это тоже плохо, тоже вредно. Ослабляет иммунную систему. А вы знаете, что э, тироидную форму разрушения щитовидной железы можно вылечить не только с правильным элементом, а с правильным движением. И все, что вы нуждаетесь в горбональной области, гель делает Сигнал вашей жизни, двигаетесь ли вы или нет. И, и зачем вы двигаетесь? Конечно, если вы напрягаетесь в этом движении, это будет ложный сигнал, плохой. Мы нуждаемся в индивидуальном, умеренном уровне физической нагрузки. Меня можно было застрелить, когда меня заставляли бегать в длинный этот круг. Это было, это было для меня смерть. Я уже раньше болела от мысли, что мне должна туда тащиться. Короткие, быстрые, там я была рекордсмен, и прилететь. Но вот это, для меня это было, после этих дней, как у нас были, там мы какие-то нормы выполняли, я после этого всегда уходила к баху, на музыку. Не могла я больше это терпеть. Все гены нуждаются в умеренности. Мы созданы по принципу равновесия. Это золотое правило. Это одна из причин, почему в нас заложен биологически необходимый водоводи каждый седьмой день. Не думайте о религии. Я ненавижу это слово. Я ненавижу тех, которые заставляют религиозными Талмудами людей мучиться. Все для меня, когда я начала читать Библию, она просто мне на голову упала. И я начала ее читать, но и все, что я там поняла, для меня это была книга в высшей научной степени. И это совсем не трудно, если вы мудрый. Каждый седьмой день это биологический принцип. Почему дьявол хочет его отнять? Чтобы вы болели. Рак разрушить вас. Потому такая борьба. Только лишь поэтому. И если люди говорят, что О, мы такие верные Богу, вот, делаем то и все. Нет. Верную Богу, когда вы живете, когда вы живы, когда вы понимаете, что вы делаете, когда вы делаете это с наслаждением, а не с принуждением. Этот биологический принцип абсолютно научно обоснован. Но на генетической, наверное, в другой лекции об этом говорю. Ах, раки суббота. Истинная наука всегда в согласии с Библией. Она неотделима от библейской фистики. Неотделима, потому что это творение. Это Вселенная. Это создание. Принципы Библии это принципы жизни. Если мы их не усвоим, жизни нет. Они значимы для существования и функционирования всего человека, до малейших его частиц. В Америке был один ученый, математик, кем я беседовала, который изобрел математическую формулу и сказал, я доказал Бога. Ведь тебе доказывать ничего не надо. Это доказано. Посмотри в любую генетическую формулу, а я вам должна жгутик показать. Посмотри в любую клетку, что тут доказывать. Ни один микробиолог, если это действительно ученый, не может сказать, что этого нет, потому что должно быть что-то, что имеет такую силу.